Друзья, всем привет! С вами канал CryptoGain. Давно не виделись, так что я уже на месте. Хочу вам показать очень крутой проект. Называется у нас, как вы уже могли догадаться, Борс Riders. А это у нас будет игра, игра, на которой можно будет неплохо и очень быстро заработать. С наименьшим, с наименьшим шансом, да, вообще проиграть. Поэтому, потому что здесь реально все просто и ставки здесь можно делать как от самой маленькой от 1 доллара и все выше выше выше выше плюс их можно иксовать поэтому давайте перейдем к проекту посмотрим что вообще из себя представляет мы можем делать ставку вот в таких вот валютах которые здесь представлены у нас лошади которые здесь есть напрямую привязываются к самому форексу и результаты можно проверить через вот такую вот платформу которая называется exchange API я сейчас об этом все расскажу и что у нас вообще здесь такое во первых очень круто что это сделано все в стиле Майнкрафта выглядит реально классно, по крайней мере, мне нравится. Я надеюсь, что и вам. А у нас есть такие три лошадки. Каждая из этих лошадок привязана к определенной валюте. А всего у нас их здесь три: это франк, это фунт и это иена. Суть игры в чем? У нас есть забег, он длится у нас 30 секунд. И вот за эти 30 секунд какая из этих валют по соотношению к доллару, кстати, это очень важно. Изменится в большую сторону, да, то есть в плюсе будет, та валюта, лошадь, да, и победила, все очень просто, потому что их всего три, сами можете посчитать, какой у вас шанс выиграть, и плюс вы можете зайти на эту платформу, да, и посмотреть вообще, как меняется каждая валюта, ну, возможно, какой-нибудь алгоритм для себя рассчитать, маленькая подсказка. Так что пробуйте. И, кстати, небольшой бонус. Во время забега, да, вы следите, естественно, в онлайне, можете иксовать свои ставки. То есть, если вы видите, что вы побеждаете, вы можете сделать x2 или даже x3 на свою лошадку, если поставили 5 долларов. Можете сделать прямо во время забега 15 и выиграть 30. Так что, думаю, это действительно круто. Вот так у нас выглядит главное меню. Здесь мы у нас заходим. Здесь можно зарегистрироваться и можете привязать свой ВК или свои одноклассники, свой аккаунт, так будет, наверное, проще. Здесь, если вы не против, я выберу звук. Включаем, включаем звук. и три, языка у нас доступно. Выбирайте, какой для вас удобен. Я буду в демо версия. Также реальная игра в демо ничем не отличается, просто, просто я решил показать это в демо. Сам забег у нас, до да, посередине. Здесь мы делаем ставку, здесь, кстати, везде есть знаки опросов, на которые вы можете нажать и получить такую быструю маленькую подсказочку. Вот сами курсы, они у нас в онлайн-таблице здесь отображаются, и вот у нас есть ссылка сразу на эту платформу, которая у нас... Показывает эти курсы, можем перейти, кстати, посмотреть, убедиться. У нас есть валютные пары, и они у нас вот показывают изменения. И смотрите, каждую просто секунду идет изменение. То есть здесь меняется, сразу онлайн-отображение идет вот сюда, вот в эту таблицу, к нашим трем валютам, которые у нас здесь котируются. М -м -м -м. Суть у нас еще в чем? Самой игры. Слушайте, я думаю, я уже... Осталось мне только ее показать и все. Кстати, забыл сказать, что у нас есть может быть не заметит у нас есть онлайн поддержка ребята реально пашу 24 на 7 любой вопрос пишем от, получаем ответ буквально за одну минуту пользуйтесь кому что-то непонятно но я надеюсь я все подробно сейчас рассказываю и расскажу можете также мне задавать в комментарии вопрос я никуда не денусь буду вам отвечать и давайте попробуем сыграть наверное у нас есть 10 тысяч долларов очень богатая давайте сделаем ставку на фунт например Нажимаем сюда, мы видим баланс, можем стать 1, 5, 10 долларов, также плюсовать. Ну, поставим 1 доллар, можем, у нас показывают сразу возможный выигрыш. Выбираем 2 и пошел старт. 3, 2, 1, погнали. Ну, нифига, великое оформление. На самом деле очень классно, мне нравится. Слушайте, ребят, ну я пока второй, третий. Но ну сегодня что, не мой день, я не пойму, мне 10 тысяч долларов на счету. Сегодня мы играем. Так, слушайте, пока что я третий. Мне кажется, я с валютой немножко не угадал. Просто нужно поиграть совсем чуть-чуть, и я думаю, можно будет выбрать своего любимчика и ставить уже на него. Слушайте, наверное, третий. И моя первая ставка просто не зашла. Но бывает ничего страшного. Всего лишь один доллар. Я думаю, я не расстроюсь. Кстати, по окончанию забега очень. Большой плюс, мы можем смотреть свою статистику. Вот статистика, что у нас как проходило, как менялось, и какой процент у нас набрала каждая из валют. Давайте сделаем еще один забег. Слушайте, можно поставить на франк. Давайте поставим 5 долларов. Это же демо. Можно поставить даже 100. Так, что, поехали. Надеюсь, но ну сейчас мы уже точно выиграем. Сейчас мы поймем, как здесь можно побеждать, на кого ставить. Сейчас мы точно с этим разберемся. Слушайте, пока я второй. Заметьте, что можем до окончания гонки, что мы делаем? Можем продлить забег, да? И можем немножко уменьшить свою ставочку. Слушайте, ну опять я третий, что я опять проиграю? Давай, я уже второй, господи, ну давай. Я должен победить. Ну, ну, ну, ну. Блин, ну сегодня точно не мой день, ребят. Кстати, заметьте, какие валюты выиграют. Вот первые две. Я сейчас поставлю еще на фунт 5. Поехали. Слушайте, ну вот мне нельзя игры. играть в такие игры. Я шучу, конечно. Я буду сидеть, вот пока не буду побеждать. И, кстати, смотрите, я, я второй. Ну, я всегда где-то да, в лидерах. Вот смотрите, я первый, походу, это точно мой забег. Мне кажется, я уже сам вычислил алгоритм, на кого ставить. Я думаю, уже поняли. Я сейчас вам шепотом скажу, на кого по окончанию забега, если будет победа. Походу, ребят, я первый. Кстати, во время забега я мог иксануть. Да, и мог поставить даже 10 долларов. Ну вот, мы побеждаем отлично. Смотрите, трех забегов я уже один выиграл. Маленькая вам подсказка. нужно ставить на вот эту вот лошадь, которая посередине на фунт. Так что она, походу, все время побеждает. На самом деле, пока... Я за это время, да, за эти там 3-5 минут нас лидировали всегда их поэтому, блин, здесь просто почти нереально проиграть, ими. если у вас там, закиньте хотя бы полтинник, 50 долларов, посмотрите, я думаю, вы сможете иксануть, x2 это минимум, думаю, даже x3, поэтому, блин, мне кажется, игра очень крутая. А, слушайте, давайте еще покажу вам, что у нас здесь условия использования, думаю, каждый сможет зайти и прочитать, нету смысла мне все это пересказывать. А по поводу еще очень важных, очень важных таких вкладов, которые здесь присутствуют, я думаю, которых вы должны сдать. кстати, вот обзор у нас, обзор проекта можно зайти почитать, что у нас а, у нас Borse Riders использует курс обмена валюты в режиме реального времени. Лошадка, как я сказал, привязана к определенной валюте и представляет собой изменение обменного курса, которое происходит в ходе забега. Эти данные предоставляются нашим партнерам Exchange API, как я сказал. Можно зайти посмотреть все эти валютные пары, как они меняются, и mm. могут быть подтверждены их платформой. Очень круто, что это третья сторона данные с третьей стороны, точнее, и mm. они удаляют любые возможности нарушения позволяют. Пользователям, то есть мне, вам, проверять результат через их поставщика, результат всех данных. Каждая гонка может быть прервана, прервана с помощью реальных котировок до этой временной метки, а также нажав кнопку статистики после окончания гонки. И на предъеденном графике вот, участвует валют с тиком курсом 1 секунда. Валюта с самым высоким темпом роста. Или самым низким темпом падения Одно и то же становится победителем гонки Все очень просто Также здесь есть раздел Как он замаскирован у нас, Я его даже не заметил Ответ вопрос, рубрика И здесь у нас самые часто задаваемые вопросы Здесь естественно на них можете получить ответ Слушайте, думаю я доступно все рассказал Поэтому если все-таки что-то непонятно Спрашивай у меня Либо заходим сюда, читаем Здесь у нас вкладки, как мы видим, о чем игра, как играть, пополнить баланс, как связаться с поддержкой, как ждать вообще пополнения счета и как можно забрать свой выигрыш. Плюс здесь очень важно, как стать партнером. Есть последний раздел. Вот его стоит не пропускать. Хотел тоже рассказать о партнерской программе. Она здесь, кстати, довольно-таки большая, обширная. И здесь прям реально можно заработать очень много. В подробностях у нас здесь рассказывается с моей партнеркой для кого она это для веб-мастеров, арбитражников, тех, кто занимается маркетингом и для всех, у кого есть ца, то есть кто может целевую аудиторию вообще привести. И с каждого пользователя, которого привели, вы сможете получать процент. Я думаю, это все оговаривается с администрацией. Я все-таки решил показать. Может быть, кто-то это не заметит, так что. Очень важная такая вкладка. Если можете, если можете, если занимаетесь этим, ребят, приводите сюда народ, а народ сюда придет, потому что здесь действительно очень круто, и здесь можно поиграть. Ну, ради даже просто азарта. Никто не говорит, там ставит 100 тысячу долларов. Ну, пришли, поиграли, 0 x3 сделали, вышли. Отлично. Почему нет? У каждого, не знаю, у меня частные кошельки остаются немножко там битков всегда на 10-15 долларов, когда я там делаю, да, вывод. Почему нет? Зашел, поставил, можешь делать X, приятно уже будет. Если у тебя было там, 25, вы видишь 100. Так что в копилочку все кладем в проекте, пользуемся. Тут, кстати, компания у нас, как мы видим, основана в 2018 году, и у них уникальные игры, ну реально уникально. Вот, кстати, стиль Майнкрафта мне больше всего понравился, выглядит, правда, классно. И очень важно, как я сказал, все у нас прозрачно, и каждый игрок который делает ставку может все проверить никто его ни в коем случае не обманывает здесь у нас идет офер его преимущества здюти почитайте почему именно их нужно выбрать они это вам рассказывают по поводу комиссии рифшарт 51 процента и репутация по крайней мере сколько я посмотрел о них почитал да все очень довольны негативных отзывов я нигде не увидел ребята реально по классно работают поэтому с ними можно дружить и тут формат у нас работы платежи выводы средств и так далее это кстати все по поводу сотрудничества как у нас два вида рекламы как мы видим если вы опять же повторюсь почему я сразу это и сказал. Если вы реально можете привести людей у вас есть какая-то аудитория довольно-таки неплохой процент они вам дают поэтому задумайтесь также у нас здесь представлены контакты администрация у нас есть соцсети telegram соцсеть telegram извиняюсь и skype есть email нажимаем переходим любой вопрос задаем напрямую админом и слушайте, думаю это можно заканчивать кстати что важно да еще упустил хотел поделиться кстати вот эту часть может кто-то не прочитать я вот все-таки взял прочитал Ребята реально настолько заморочились, они прям очень мощные, они купили лицензию, ребят, да, они реально купили лицензию для своей игры и просто 24 на 7 пашут, вкалывают, чтобы ее улучшать. А улучшают они, добавляя разные фичи, поэтому, слушайте, ну здесь даже все настолько просто и гениально выглядит, у них отличная идея, надеюсь, что проект будет развиваться, мы сможем на нем неплохо заработать сделать иксы, поэтому заходите, присоединяйтесь. Думаю, все будете довольны. Я думаю, на этом можно закончить наше видео. Думаю, все доступно вам объяснил. Ребят, какие вопросы, пожалуйста, почта, там, телеграм, комментарии, пиши мне. Я, естественно, всегда помогу, отвечу на все вопросы. А вам желаю профита, крутых ставок, крутых выигрышей. Все, остаемся на связи, скоро будут новые проекты. До скорых встреч, всем пока!